ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, работать на кого-то или на самого себя, я бы здесь скорее поспорил, потому что ты даже работая на кого-то, все равно ты работаешь на сам себя, с точки зрения твоей карьеры, с точки зрения твоего бренда, с точки зрения твоих показателей на рынке труда и так далее. Вообще, на мой взгляд, это генезис. В принципе, люди в основном опасаются, когда хотят выйти, вот это, условно, как все называют, корпоративное рабство, страх неопределенности и потери денег, стабильный доход, который корпорация платит нам наша наши жопа часы, а с одной стороны его гарантируют, с другой стороны лишает наш определенных свобод. В моем понимании нужно осознать прежде всего свое дело, свой бизнес, понять в моменте, в эксперт, понять как это капитализировать. Опять же с точки зрения конъюнктуры и своего момента это выгоднее продать за контракт по найму или может быть уже пора выйти и сделать свой бизнес. А может быть вообще не надо никуда выходить, может быть можно совместить. Я все-таки считаю, что здесь главнее найти свое предназначение. Знаете эту знаменитую фразу, если ты найдешь свое предназначение и дело, которое ты любишь, ты и не будешь работать ни одного момента. Спросите любого добившегося успеха выдающийся генеральный директор. А когда вы устаете, что вы делаете? Говорит, я не устаю, я живу этой жизнью, это моя работа. И многие топ-менеджеры, с которыми мы разговаривали, которые здесь у нас были на кампусе, они тоже говорили, что это их жизнь. Поэтому я считаю, что если вы найдете свое предназначение в карьере, то вы сможете принести гораздо больше пользы от эффекта масштаба. Сложно спорить с очевидным. Всю жизнь мы разбираемся с своим предназначением. Сначала это гипотеза, когда мы только начинаем делать первые шаги в карьере. Потом мы эти гипотезы подтверждаются, провергаемся. На мой взгляд, здесь очевидно, что в принципе нужно реализовывать свое предназначение. Также предпринимательство – это определенный стиль жизни. Ты либо предприниматель, либо сдох. Работая даже на кого-то, ты в принципе либо относишься к этому, как прийти за зарплатой, либо пришел решать проблему. И это принципиальное изменение в мышлении позволяет и зарабатывать гораздо больше, чем людям, которые даже корпоративную карьеру строят. Если все-таки разъединить вот эти вот базовые вещи, которые которых мы скорее всего сходимся. Я считаю, что прежде всего нужно изменить личную ментальность, собственную с точки зрения предпринимательства как базового выбора и работы на самого себя. А потом уже дальше выбирать для себя форму Карьера – это не что-то узурпированное корпорация. Карьера – это вся жизнь, твой путь, твоя лестница, она не зависит от того, на кого ты работаешь. Еще раз утверждаю, что ты прежде всего работаешь на самого себя. Могу лишь сказать следующее, что когда мы зачастую начинаем мерить доходами, не всегда получается, что карьера выглядит выгоднее. Но с другой стороны, не было бы тех людей, которые работают в горячих точках, они явно там не зарабатывают миллиарды или миллионы. а Не было бы людей, которые беззаветно любят свою профессию, это воспитатели, учителя, врачи, не самые высокооплачиваемые, но которые реализуют себя в этом. И здесь главное не впасть в ситуацию, что если ты вдруг не предприниматель, то все, ты как бы человек, который не состоялся. Нет, прекрасно делать свою карьеру, прекрасно быть профессионалом. Да, сегодня финансы имеют огромную роль, безусловно. Будучи предпринимателем, финансовые горизонты безоблачные. Но вспомните, сколько компаний разорилось, сколько людей потеряли абсолютно деньги. Я не говорю о том, что не надо пробовать. В своей карьере мы тоже пробуем, куда где-то нам удается расти, где-то не удается. От внешних и внутренних факторов многое зависит. Но я считаю, что если целенаправленно заниматься развитием карьеры, уметь правильно выстраивать отношения вне и внутри компании, если, будучи руководителем, правильно понимать свою роль как руководителя и как подчиненного с точки зрения действия акционеров, проводника за то горизонты тоже бесконечно. Ну тут вопрос э, не в деньгах, на мой взгляд, в принципе. Деньги это лишь мерила этого материального мира, это конъюнктурность. Для того, чтобы достаток свой заработать, то есть то, что достаточно для жизни, не обязательно говорить о каких-то миллиардах, хрень миллиардах денег. Учителя и врачи сегодня имеют возможность гораздо больше зарабатывать, чем они зарабатывали 10-15-20 лет назад. А та профессия, которая была долгое время государством дисконтирована, на сегодняшний день даже в государственных школах достаточно серьезно начинает оплачиваться. Просто потому, что общество начинает меняться, появляются ценности. В принципе, или, опять же, того же самого врача как профессия. Поэтому не в деньгах, это вообще именно в деле, которое человек выбрал для себя осознанно. Сложность заключается в другом, что если вы делаете свою работу или свое дело, например, как э, в известном фильме Мечты Дзиро о суше, когда человек 50 лет лепит рисовые шарики и испытывает этого колоссальное наслаждение, но вы наоборот несчастливы. Здесь вопрос не в том, что надо сразу бежать и искать выходы в предпринимательстве. Возможно, стоит посмотреть, а тем ли вы занимаетесь, так ли вы правильно используете то, что вас наделила природа. Я, я уже понимаю, о чем мы начнем спор. Мы, естественно, начнем спор с понять, потому что самое сложное это договориться в том, что мы одинаково трактуем те или иные понятия. С точки зрения ценностных вещей, я уверен, что это будет хэппи -эн. Короче, если вы выберете альтернативу Вашему обычному вечеру и придете на кампус Скоково 18 числа в то у вас точно будет возможность по всем правилам драматургии наблюдать. С одной стороны, экшен, может быть, развитие триллер, да, <свят> <свят> да, но хэп мы вам гарантируем. Причем это будет театр нового поколения, когда зрители будут во внутреннее. Да, у вас будет возможность в этом активно поучаствовать, выбирая в динамике позицию кого-то из нас, а может быть, даже противопоставляя нам вообще какую третью позицию. И мы гарантируем, что мы вам дадим слово высказаться. Каждый из вас, 100%. мнение каждого из 100 вас задушено. Сто процентов, да.